Саня! А ч у тебя сбитый? Пиклян, висит молодец! Ой, молодец! А, молодец, молодец! Давай, давай! Так, стоп! Юкерды, побой! Саня, Сань, Саня! Черт, не стреляй! Саня, у нас сметы! У нас сметы творит!